Уважаемые зрители, мы продолжаем. У нас вторая часть урока. Диалог. Полезный диалог. И будем читать перевести его с помощью Аллаха. Эй наль-мударрису. Эй наль-мударрису. Эй мударрис Где учитель? Хуафиль-Фасуль. Вайналь-мударри суль-джадид. Ваайн аль-мудари Где новый учитель? Хуайн дальмудир. Он у директора. Айнда будет у директора. Эйна палибуль-джадид. Где новый студент? أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة ذهب إلى المكتبة مكتبة بيبليتيكة من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ كتو تتمشينا؟ высокий с высоким ростом от того или высокий а который вышел сейчас из школы ал ан сейчас аль-ан, аль-мудир унджадид оказывается он новый директор вам они луэля душа веру леди хорача л.н. а минал фасы у амэн и луэля душа маленький ребенок Леди Хараджаль Ана, который сейчас вышел из класса. Альфасуль это класс. Хуабинуль мудириль Джадид И он сын нового директора. Вот сейчас вышел мужчина, он директор. И сейчас вышел маленький ребенок, он сын этого нового директора. Лиментильке туль джемиля. чья та машина? «Хия лил Она принадлежит новому директору «Лиман хаад ал-китаб» «Чья» – это книга «Аль-китаб уль-кабир» «Чья» – это большая книга Значит, «Лиман чья» И здесь тоже «Лиман чья» «Лиман хаад китаб «Аль-кабир» «Чья» – это большая книга «Ахуа лил Она учителя Книга учителя если бы была бы без алифа, просто ху валиль мударрис, была бы вот так. Она принадлежит учителю. А если ли добавляем вот э, вопросную частицу добавляем, получается вот так. Она книга учителя. Ля хували пали Нет, она принадлежит новому студенту. эйналь -а тусарира. Миляка -а ложка. Маленькая ложка из-за того, что мильақа заканчивается на та́марбута, значит она в женском роде, и автоматически следующее слово тоже заканчивается на та́марбута. асса́гирату говорим, не говорим ассарир. а говорим асса́гирату. И здесь правило менётнэт. Первое слово с та́марбута, тогда второе тоже с та́марбута. Первое слово с альфлямом, тогда второе тоже с алефлямом. Первое слово в единственном числе, второе тоже в единственном числе. Вот. Первое слово в э, именительном падеже, в падеже «Рафа», второе слово тоже в, в том же падеже. «Хия фил куб», то есть миляка ака», куб», вот, стакан. «Айналь курсиюль максур», Ктисломанный стул, «хува хуна «Он там». «Хуна будет «там». Если было бы без этого «ка», было просто «хуна», было бы вот так, «здесь», «хуна», «здесь». А вот когда мы говорим хувахунек, он там. Вот, это было. Это был полезный диалог. И иншалла, будем продолжать ульхамду